знак рака, который имеет исключительную важность, потому что он произрастает и, как растение, он идет вот так вот вверх. Если у растения нет корней, ну на что можно опираться? Знаете, смотришь иногда вот знак, да, вот рак, как он проявлен у человека, и когда он как-то очень хорошо проявлен, как это хорошо, тоже поговорим. Но просто я сейчас о понятиях. То мы понимаем, что человеку не безразлично его прошлое. Его там геологическое древо, история, она для него исключительно важна. Нет там, условно говоря, у тебя прошлого, ты никто, да, ты пытаешься вот это наработать, но ты находишься без корней, просто, просто какой-то там стебелек, который растет вверх. Поэтому так важна вот эта суть. Но здесь мы видим основной жизненный век. Просто самое, можно сказать, основное. Если уж мы себя ассоциируем с каким-то таким рвущимся к небу неким существом, да, то мы рождаемся и куда-то мы стремимся. И вот у нас знак Козерога. Он и определяет наше достижение. Это наш дом, это наши корни, а это то, во что мы выросли. Во что мы превратили вот то, что у нас есть? Вот это мы зачем шли зря? Нет, мы формировали, формировали, мы что-то делали, и вот наш результат вот к чему мы пошли, дошли. Это то, куда нам надо двигаться. Козерог, как уровень концентрации максимальной силы, желание идти вперед, ну, естественно, он обладает определенными качествами. Упорством Нереально. Концентрация сил просто удивительно, И необходимостью просто, скажем, ничего не видеть, не слышать, чтобы добиться своего. Поэтому вот это очень важная точка достижения того, к чему мы стремились. А сколько козерог очень такое... Знак, как мы понимаем, требующий такой концентрации и централизации, то я вот просто сейчас приведу небольшой пример. Многие из вас знают меня как раз потому, что я ну, занимаюсь геополитическими прогнозами, и кажется, что это так мало пересекается, а еще как пересекается. И здесь у нас сейчас будет основной, скажем, боль. Да? Вот эта попытка централизировать, централизовать, я бы сказала, власть, деньги, да управление вот в единых руках, за что сейчас идет такая борьба. Потому что вот здесь сейчас в Азероге, находятся основные планеты, они постепенно собираются туда, и они поэтому создают вот такое, такую прижимистость. Мы сейчас все на себе вот это ощущаем, материальную прижимность. Есть, вот когда нам приходится немножко подвязать польс, И все говорят, ну когда мы расслабились, ну что это такое? Ну вы же понимаете, что исторические процессы напрямую связаны с тем, как работает вот эта система.